Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу рассказать об очень интересном майнере. Называется Хайп Пирамида, как вы там называете, trx Майнинг фар Здесь вам бесплатно дают 100 хс мощности и вы можете начать майнинг, автоматически будете добывать TRX с 100 хс мощности. Ну, чтобы вам набрать минималку, вам нужно здесь подождать ну, чуть более двух месяцев вы наберете здесь минималку 20 TRX и сможете вывести себе на кошелек сейчас я вам расскажу здесь последние новости и я здесь хочу прикупить вот за 200 TRX тронов мощность 2000 с на 10 дней также можно вот сделать депозит на 500 TRX на 30 дней. Хотел на 30 дней, но ну, чуть-чуть TRX -а у меня не хватает. Ну и так далее. Данный майнер, он работает уже чуть более 8 месяцев. И вот только что я сделал здесь выплату без вложений. Вот здесь вот транзакция. Также здесь приходит письмо на электронную почту. Вот 62 трона у меня уже на кошельке. Если мы откроем вот TronLink, мы здесь увидим вот она выплата плюс 62 трона все очень быстро выплаты здесь инстанта также я могу вот сейчас вам показать историю вот моя история здесь я работал без вложения, ну теперь я хочу сюда вложить троны, так как вижу, что данный майнинг платит и будет платить. Сейчас я вам объясню, почему я так считаю. Вот она выплата, 62 трона. Это все мне капает здесь без вложений. И работаю я на данном майнере, вот 224 дня. И все, это, все выплаты я здесь получал без вложений, не вложиваю, ни копейка. Смотрите, если мы посмотрим по similarweb то здесь статистика очень хорошая за декабрь месяц 3 6 миллионов посещают данный сайт ну я не вижу здесь никакого скама но это мое мнение вы можете с моим мнением не согласиться также здесь вот если мы почитаем последние новости здесь в 2022 году присоединилось 700 тысяч человек Общий объем инвестиций превысил 25 миллиардов транзакций, а платеж превысил 15 миллиардов транзакций ну, данный майнер он развивается сколько он будет работать знают только админ, но ну, он работает уже ну, 8 месяцев он работает это я на ютубе нашел самое первое видео которое было снято 8 месяцев назад и чтобы здесь зарабатывать вы можете пройти регистрацию ничего здесь не вкладывающе забыть на два месяца и через 2 месяца зайти и снять свои там 20 TRX. вот я здесь за все время заработал 186 тронов без вложений и все платится реально без вложений я сюда не вкладывал ни копейку сейчас в этом видео я хочу здесь сделать депозит купить майнер нажимаем вот buy trx майнер кто хочет купить здесь также есть подобный майнер вот на лайткоин в котором я уже Проинвестировал где-то 50 долларов. Это от того же администратора. Они очень похожи. Он работает ну, где-то 2-3 месяца. Сколько он будет еще работать, знает только администрация. И вот здесь я хочу проинвестировать на вот этот вот тариф 200 тронов. Здесь я вписываю вот, депозит. Буду делать в тронах. Нажимаем здесь send. И на этот адрес кошелька мне нужно перевести 200 TRX. Нажимаем Next. Здесь 200. И это 12 долларов будет. Нажимаю Send. И подтвердить. Итак, транзакция успешна. Done. Идем вот на главную. 2000 TRX мы купили. 2000 мощности и еще раз сделаем здесь депозит нажимаем Make Deposit и еще раз вот на 10 дней выбираю выбираю здесь Tron нажимаем дальше будем инвестировать 400 TRX копирую адрес кошелька открываем опять трон Link нажимаю здесь Send, Next дальше и еще раз 200 тронов Итого, где-то 25 долларов я сюда проинвестировал. Итак, видим, моя мощность теперь 4100 хс. И я здесь за все время, за 10 дней заработаю ну, примерно где-то 50 тронов с учетом моего депозита. Вот такой, друзья, майнер, кому он интересен, можете переходить, регистрироваться и зарабатывать здесь без вложений, либо же зарабатывать здесь с вложениями. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.